Так, все, план занят. Ситуация 3 в 4. Смотри, что Дэн делает. Если ваш один на меде. Ват! Нахуя! Опять ты пушишь! А, Дэн без армора. Как так-то, Дэн? Да Не знаю, что случилось не так. Дэн берет бота, окей! Дэн, ты что серьезно? Это просто какой-то пиздец, Дэн. Я не знаю, вы что пытаясь специально завыдить эту игру, что ли? Так, так, так. Алло! Здравствуй! Ну, здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Бля, я так счастлив. Вам. Окей, пушишь мидл, тут никого не видишь. Так, опасно достаточно открываешься. А, точно, вспомнил. Блять, у меня прицел в шопе я вижу. А, нет, ну ладно, ты убил его. Воу, вот тут вот. Вот здесь я заметил, я вот стрелял у него. У меня Смотри, во-первых, во-первых, почему ты стреляешь и при этом бежишь с калашом? Почему? Ну, потому что я двигаться пытался. Не По... на одном месте. для тебя пока это не вариант, ты не знаешь как правильно стрейфиться, потому что разброс, когда ты двигаешься и стреляешь с калаша, у тебя просто он там весь экран наверное занимает, твоя задача с калашом на время ну, стоит стреляться. до mm -hmm. стрейфов мы потом дойдем, для тебя это пока что слишком сложно, для тебя надо пока что еще научить просто стрелять. Вот. По итогу ты не можешь нормально попасть, потому что ты двигаешься. Ну, тебе против тип тоже особо не может попасть. Ну ладно. Когда стреляешь калаша, ты не должен двигаться. То есть, ну... Ты, нет, ты можешь двигаться, когда ты сидишь, ты можешь двигаться, у тебя та же самая точность остается. Но когда ты и на стоя стреляешь, ты не двигаешься. Ну, у тебя а еще спасли вас. Вот, тут ты выходишь, особо ничего вообще не чекаешь. Думаю, сегодня я тебе покажу, как надо правильно выходить в шарта и хоть чекать все позиции. Если присмотреться, можно увидеть голову ктшника за тачкой. Вот, вот вижу, да, ли... Тут ты такой о ло ло ло, ло" <laughs> я бегу с тажом, потом начинаю ставить пачку. Чел, наверное, бомбил. Пос... Да, это неплохо. Потом ты начинаешь, начинаешь да, перезаряжаться, да, когда потом, рядом с тобой... неважно, хватает, не хватает. Рядом с тобой типы стреляются вражеские. Хоть у тебя там один, патрон хоть два, но лучше эти два патрона хотя бы отстрелять, потому что ты, ты начнешь переезжать, тебя просто убьют. Ты ничего в это не делаешь. Делаешь. У тебя же, если я правильно помню, там половину магазина даже было. Так, здесь у нас что? <поевое> а, что вот, за... <поевое> <поевое> Флешка. Так? Я не понимаю, вот этого выхода ты кинул флешку. И потом начинаешь выходить сразу. Она еще не разорвалась даже. Я ты... Потому что спиной, okay. этот навык, Как здесь? кинуть грамотно так флешку чтобы выйти нормально я вот. пока отрабатываю Ну там. окей значит, значит сегодня я буду тебя разбирать как это все правильно делать начнем окей. потихоньку разбирать даст 2 выходишь тип там был фугайент ну и по итогу он тебя перестрелил потом... окей ваш тип уходит да. на b вижу. минус дал минус дал вот точно точно я вспомнил почему я записал так ты ставишь пачку раз увидел типа два убил типа, все, у тебя есть понимаешь, что ты два на меде. ты пошел пушить, окей, ты убил типа, ты убил, ладно, но что ты делаешь потом, ты бежишь еще дальше приезжаю. в мид и перезаряжаешься зачем ты это сделал? а сколько там патронов осталось? не сколько и... патронов, ты сделал даже минусы этот... Тебе изначально надо было выходить. Все, ты занял бы все, вот этот периметр ты контролируешь, тебе нельзя выходить за него. Когда у вас да ситуация 2 в 3. Окей, ты вышел, ты убил здесь типа. Хорошо, в таком случае сразу же отходишь, и все. То есть, твой пик, в принципе, даже был, ну, оправдан, ты убил типа. Но потом ты просто-напросто умер от второго типа, и по итогу ситуации 2 в 2, которую ты выровнял. 2-1 в 2, 2 осталось. Ну и все, да, и по итогу. Раунд был. Благополучно слит Очередной раунд В том же стиле вроде бы помню. Выходишь, начинаешь стрелять Тут тебе просто магическим образом везет Ты убиваешь А, нет, в том же стиле как был восьмой раунд Вышли, заняли Смотришь темку Окей И здесь ты идешь опять пушить Ситуация 3 в 4, Дэн и ты опять лезешь зачем то пушить. Никогда не пуш при поставленные пальчики затеров. Только если это не ситуация уже 5 в 1. Вы идете искать последнего ктшника. Когда у вас ситуация 3 в 4, за плент лучше не лезть. Потому что ктшникам достаточно сложно выходить на этот б-плент. А так ты просто открываешься, ну, типа даже не убиваешь на меня. Потому что просто что-то даже пушкало. Ну, просто пошел слился. Во, без точно, бежать. вот он. Кей, вот тебе, вот okay. я и говорю, тебе я... дали молек. Ну, а, стой, стой, стой, стой. я говорю, Кей, okay, половил еще, Кая, смотри еще. Бо. Причем, причем у тебя Калаш куплен без армора. Это начнем с этого. Почему ты купил его без армора? Вот мне в этом интересно. Я думал, если честно, если так купил, значит, копитыть меня, я думал, что у меня есть армор. Ну okay, окей, ладно. Ехали дальше. Потом ты, ола-ла-раш, сразу два типа сидит. Окей, тебя убили. Ты знаешь, что там два типа. Ты берешь бота и сливаешь еще его. Вопрос, зачем? А я потом Ой. бота не брал после этого. Плюс ты видел, что у бота была скорострелка. Ну, как бы... Ты, ты знаешь, что два типа в упоре. Помочь, Хоти. <свят> бота все тут ну, бы блин. Ну, как бы помочь команде со Скарлентен, кто мог пойти в мид, тогда пикнуть мид, потому что ну типов не было в тот момент АВП. И тем самым убить там перетяжку с Б А. так я просто пошел на лонг про который ты знал, что два типа в упоре сидят, и просто слил бота. Причем с неплохим ганом, как бы. Э, как бы я просто в этот момент я просто там фейсфалме себя в бошку пробивал, только успевал. Всё, всё, окей, дальше стоишь смотришь. Тут. Тут. Ты просто ловишь тайминг, чел выбегает. Окей, ты его убиваешь, поставил ему голубу первым пулей. Кто дальше смотришь, шорт. Дальше я миникарту смотрю, пытаюсь понять, где у нас активные главное. Так, но ну потом, как я помню, да, была инфа, что чел у коробы. Ты как-то на этот лонг все равно как-то так не сильно хочешь смотреть, я смотрю. А, вот. не было информации. В смысле, у тебя типа убили в коробе. Соответственно, один тип точно у коробы. И скорее всего он пойдет все-таки через лонг, потому что здесь игроки на серверах они прямолинейно играют. Смотришь, потом смотришь на шорде у тебя тип туда-сюда бегает, я вообще я не шерта. знаю, не знаю, чем делаешь. И потом резко помнился, и потом ты как будто бы смотришь, оп. Я предположил, что там лонг может быть, поэтому вот. резко развернулся, но уже было поздно. Вот и по итогу да, тебя так, тип убило... как бы, то, почти... убивает. А, а, я тут вспомнил. Нас гранатами стали закидывать. Ой, какой раунд, а? Ну да. Ну, это ладно. Окей, минус 3 ты оформляешь. Потом у вас вот этот тер, про него была точно информация, потому что он точно бил кого-то на шарке. Вот. Что же ты делаешь в таком случае? Смотрим. Была видна голова. Ты посмотрел на КТ, он стреляется... Я ни хера не видел, понятно. Ты должен был слышать то, что он стрелял. Вот, Твое типа убили, и потом ты уже только как-то шмальнул. Я... Так, не слышал. Окей. После игры сейчас кое что сделаем. Здесь я не знаю, тебе в очередной блять раз везет попасть чуваку в голову Ш в полете. Это таинец на самом деле. Тут это в один я, Всё, я, я думал, что в принципе более менее угуривать. должен знать а вот ну, здесь позиция тоже окей вы выбили вы, вы, вы пачку и, ну ты идешь смотреть мид окей да. я да. понимаю но для чего ты именно сюда выходишь потому то есть вот сюда идёшь, активность при когда у нас была выбитая пачка всегда было на миду поэтому предположил что на миду будет активность Поэтому я пошел ну это правильно, да. тебе надо было смотреть в сторону мида но ты мог ее просматривать и сберечь. Да, он просто стоять здесь и просматривает, потому что у тебя тип все равно смотрит в сторону Темки, и если бы тера да. пушили, ты бы это знал, и ты мог успеть уйти перед затачку. Угу. А так, ты просто стоишь здесь открыто. Да, ты может одного убьешь на нежданчике, но второй тебя, скорее всего, разменяет. А так ты мог бы дать инфу и уже бы вдвоем встречали, встречали бы. Угу. Так. Ладно. Там тера как-то долго шара берись тоже. Вот, в начальстве минут еще отходить. На активность. Как не повезло, что меня здесь не убили. Скорее всего, не пускай с в передойти. Ну, так. потому что потом пошел смотреть в сторону темки. Окей, встал в углу. Правильно. Да, а, э... забрал. И потом такой что-то... <клевый> ну, окей. Okay. Ладно. Про второго ты особо не знал. Мид. Мид, братан. Мид. Ну, как бы, божественный спрей-контроль. Каты ты зажимаешь, тянем прицел куда? Вниз. Правильно. А почему не потянули? Мысли? Потому что надумали думали, наверняка убьем. Не надо думать, наверняка надо контроль спрей. Они надеются, что у тебя пули полетят вам в голову. Вот. По итогу тебя и за счет этого убивают. Ну и тут опять же позиция. Открытая через чего? Да. То есть, он, вот, просто здесь стоишь. Как бы, окей, ты убил одного, ну, сразу лучше пытаться уйти влево к тачке. Потому что, ну, хотя он тут дальше пошел за чем-то пикать. Ну, в таком случае, когда знаю, ты уже убил, типа знаю, пачку, знаю, не надо бежать. не добивают, они играют Ну, в принципе, надо играть просто его Надо играть так, чтобы точно взять раунд О. Тут, здесь меня было четкое ощущение, что кто-то пойдет и мне повезло, что был парень с пачкой окей, okay, да, ты пачка. его убил Смотрим, что ты делаешь дальше ты... да, да, там кидается смог ты зачем-то пошел пушить с семью патронами, начнем с этого но ты это не заметил сначала ты это понял что только сначала. позже да. да, когда смог был кинут ты же зна... он, на... он на этом моменте я думал, выйдет, блядь, когда смог кинет Запомни, клавиша R английская, это кнопка призыва врага, и ты вовремя что и тут... ова сюрприз. А что, перезарядка Нет, потому что все время, когда ты начинаешь перезарядаться, все время кто-то выходит. Это по дефолту. Тут, на самом деле, позиция такая себе для приемки ланга. А какая лучше всего для приемки ланга? Ну тут, смотря, знаешь, какая ситуация. Если ты играешь э, в соло лонг, я думаю, даже. Ну, соло лонг с авиком в, савиком, в теории, можно пикнуть. Окей. Но если ты играешь прям с Фомасом каким-то, в принципе. М -м, можно на тачку встать, но ты у с нее навряд ли уйдешь, если будет выходить. Просто если тут стоишь, ты априори никуда уже не уйдешь. То есть, надо mm -hmm. постараться выбрать такую позицию, чтобы ты мог постараться кого-то убить и при этом еще отойти и выжить а не просто убить и умереть. В принципе, страны стороны КТ можно, если у тебя кто-то смотрит шорт. Ну, либо же постараться занять там, яму, опять же, и из ямы принимать. Но это тоже. Чаще всего все-таки лонг играют два типа. И под флешки. Наторал, никого нету. Там начали проходить по шорту, ну и тебя просто подловили. Вот, и по итогу раунд, ну, вы берете, тебя сам берете игру.